Джонни! Привет, я Шок. Сегодня мы покажем тебе, как мы сыграли шум матч против Бустера и большой стримерской компании. Ну а также будет имка с Бустером 1 на 1. Как это все происходило, его реакции, все это будет в одном ролике. И да, я переехал домой. Карантин, ситуация в стране такая, поэтому это нужно. Ну а сейчас я тебе желаю приятного просмотра и не забудь про кнопочку лайк. Погнали! В первых двух матчах я сыграл в составе Каравая, Макривского, Мапки и Ксюши. Мы играли против Бустера, Дизаута, Строго, Генсухи и Дмитрия Ликса. же ты хорошо играешь? Нет, хуево. Да ага. А то, что ты а где Срогу был? Найс на под самим Двое под два. Двое под один под два Авик это Авик А где бома наш? Найс Минус окно Убил. Хорош. Найс, А, я пошли тебе. Я был. Убил, Большой ваф, у нас 100 рублей, спасибо. Пласту мне кажется. Пидо? Да, да, да, да. да. Шорт. Сейчас будет стерс. Убил стейрс. Хороший. Убил, подплыл. Это кибершок, это кибершок. А, и еще коннектор. Коннектор, корабай, у тебя слева. Молодец. Или на нож. Почему yes. трахает шоскрах и просто? Так, uh, okay. минус. Uh. Uh, okay. Двое лохопа, двое лохопа. Еще один на Вау. Полос. И Тетрис. Лучше. Лучше. Ай-яй-яй, калсоный, наху ли? Ебан! Стар, стар, стар! Всё, ласк! Ласк, ласк! Гузык первый, два килла! Один шок. Блядь, один коннектор, один шорт! Идут на! Давай, 3000 рублей на киве. Это очень локер. Если можно на кибершоке, он точно выиграет. За 3000. Ебан! Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Вот, что стоит, нахуй. Хорош! Лучше, блять! Ебать хуня какая-то. Если что, все эти трансляции с играми проходят на стриме Twitch моем. Поэтому жду тебя там. ID у тебя здесь, ссылка есть в описании. Сейчас карантин, почему бы не смотреть стримы? Это самое безопасное, что можно делать. Нам похоже. Да, все, все, все, все. Кстати, уже. В баконту справа зашел. Нет, Один гробы Тройка гробы, банан Вау <рест> <рест> Нормально, Нормально. Он, был. Он в лонг идет. лонг yeah. Я дефлю Да, дефлюсь Ты можешь мне выпадать здесь 10 хп? <рест> угу. Убил. Кину флеш на 2 Нет, окей Ковры могут выйти? Найс Хорошо Никто не скажет, ему то, что флешка вообще не туда полетела Все нормально Может, а Второй нет, мидл конечно. Вышли бы нам Нормально они разыгрались Так, я не понял. Я перестал убивать. Мне не нравится. Кину флеш вайзу, азбуку готово? Новая. Интересно, хотел видеть, что она была. Я повторно кинул. Го, го, го, вместе. Жду Убил в балкон. Это Березачел, который мирил. Nice. Ту, блядь, посмотри с данной бананшок. Два на банане осталось. Лево, право. Nice. Прям бегут, бегут яма. Я успею поставить. Лаш ⁇ рт. Слушайте, под мы никогда не выиграли, да, давайте не будем рисковать под такой, такой раунд. 10 секунд у нас, ребята, надо играть Ай, давайте, давайте, давайте, давайте, вылетаем, вылетаем, вылетаем Ставьте, ставьте, Я ставлю Чекайте, права Ай, фак, лан, да? ггвп, это хороший был игрок Ггг, да. Давайте, удачи, все. Мы сыграли 2, и в итоге счет 1-1, поэтому мы на этом остановились. И поняли, что лучше сыграть еще раз позже. Третья игра у нас была в таком составе. Пуша, Делайт, Фокус, ЛВС. Ну и я. Мы играли против 7SSK7, Макривского, Бустера, Строгу и Каравая. Такие вот составы, я думаю, это интересно. Поэтому сейчас ты увидишь, как она прошла, эта игра. Фак! А, близко у тебя все там. Пятеру, блядь, я напишу. Хотя бы. Урвете, блядь. Мне карма отъбит, слышишь, у меня всегда карма ебет, блядь. Я сколько раз не писал, слышишь, блядь? карма мгновенная, бля. Смотри, сейчас нахуй. Сейчас 16 11 сосем, Зачем? Мы проверим заодно, слышишь? Разоблачение на карму, ребят. На шорт еще. Убил шорт. Убил шорт. Оу, бустер! Реакция бустер, пожалуйста. Я жду. Все, пизду нюха, нюхай, нюхай Фух, Сури. я думал ты я Ой, я думал, ты шо убил. бил? <свист> хороший Убили два вышки Оу Эрик, может пойдем в Fortnite поиграем, чтоб так же стрелять, а? Согласен <свист> <свист> Че мы сейчас делаем? Эка, дай еще дай дайте буст, дай буст, дай буст <свист> Быстрее, уебище, ебаный А хуй ты стоишь, циркачий, ебучий, блять <говорит> да куда ты- да, блядь, иди нахуй, юбича, блядь! Ты, блядь, место занимаешь, пиздец, сука, блядь! Эрик, <говорит> судьбу им сайта повторяет. Хорошо. Давай раз. Хорошо, хорошо. Но они проигрывают, не все равно. <решил> Хорош. Дверь выше. Фак, он сидит там. На! Деласт. Не 100, торопитесь, 100. я лохп. АП. Стоять, блядь, блядь на машине! Со снайперкой. Найс! Найс. Все, забираем, забираем! Есть А. Есть А, ребята. А, Таташка, да, Лошо? Вышел на сайте, прям стоит. Хорош. Сап, чуваки, давайте. Он меня не прочитает. А. Бля, ну это просто пиздец. Да. Мы эту катку выиграли красиво. Прям хорошо было. Потом мне бустер продолжил сыграть Аимку один на один после этого шоу-матча. Но я согласился, и сейчас увидишь то, что произошло. Только не пикаем, хорошо? Дальше середины не идем, и без АВП. А, окей. Да-да. Давай. БЛЯТЬ! Хуйня. Ух, блядь. Нахуя, ты мне два раза, ты два раза сейчас спам мне Да. У меня пиздочело, слышь, что я сюда летала, блядь. Да пиздец, блядь, минус 93 с 5, 8. Кстати, слышь, походу, реальный интернет хуже сделали. Уж меня пиздец все лагает, нахуй. Я ни на какой сайт не могу зайти, бля. Ну, не то, что хуже может, а просто. Это больше на Европе сервере, чем в СНК. Возможно, бля. Мне кажется, Но я... мы сейчас сидим на Верпеском сервере, так что. Мне вот... кажется, ограничили как то что у меня на сайты не заходят, бля. Перегрузки, наверное, реально. Бля, ну это просто пиздец. А, я тебе еще один хит попал. Ебаный сыр. Ну, повые бля, да, да. Да это у всех по-разному, я так понял, слышишь? Я понял, не у всех лагает, но. Wow. То, что, то, что лагает, это факт стопроцентный, блядь. То, что какие-то, блядь, ну непонятные помехи, бля, на линии 10% присутствуют, блядь. Ну типа. Я попал в голову? Да. 5 lot. хп отнял. <laughs> <laughs> ну, Я тебя даже не вижу, ты понимал. хорош или ни, ни разу Блядь. да нормально сосу блин. Ролик на этом заканчивается, у нас по сути были только победы, это классно, пока у нас винстрик, а если ты хочешь увидеть как мы будем проигрывать, то подписывайся уже прямо сейчас на Twitch, потому что мы играем в шоу матчи часто, ну из-за карантина. Так что ролики наперед, ты будешь знать, смотря мои трансляции, ссылка есть в описании, и не забудьте подписаться на этот канал, чтобы не пропускать новые ролики, пока.